Зверь рассказал, что у Джерика сделка с мешочником. Мешочник работает на русских. Все его враги рано или поздно попадают в пластиковые мешки. Последний раз мешков с частями тела было 17. По одному за каждую тысячу долларов на руках у жертвы. Если в деле мешочник, значит машины идут в Россию. Он привез деньги, но мы не знаем, где и когда состоится сделка. Нужно проследить за местными торговцами оружием. Они выведут нас на ломаза и на сделку. Что ты так смотришь? Просто проверяю, заряжен или нет. Зачем? Ты же не собираешься стрелять. Так, для убедительности. Главное, не увлекайся. Да, да, да, да, да,